Сказки для малышей. Книга из серии Мой CD Player. С этой книжкой ребенок сможет не только самостоятельно прочитать сказку, но также послушать ее, используя CD Player. Для этого нужно выбрать диск, ставить его в плеер и нажать кнопку воспроизведения. Сказки Геннадия Жил на свете слоненок. Очень хороший Кнопка стопа восстанавливает воспроизведение. Нажимаю кнопку воспроизведения еще раз, мы переходим к следующей сказке. Паровозик из Лобашкова. Все паровозы были как паровозы, а один странный. Он всюду опаздывал. Безобразие! Возмутились пассажиры, когда паровозик, заслышав солодья, свернул в лес. А паровозик ответил. На станцию можно приехать и позже, но если вы не успеете... Утром отправились в путь, и вдруг нежный замуж с Если мы не увидим первые ладыши, то опоздаем на все лето, сказал паровозик и повернул брощу. Только к вечеру поехали дальше. Вдруг паровозик снова замер. Закат! Если мы. Okay. Приятным дополнением является то, что этот плеер можно достать и взять с собой.